Всем привет, друзья. Сегодня у нас, как я и говорила, что будем стирать паласы. Простирали мы все и собираемся идти. Стирались с Димой, с Давидом и Андрей Длинный Палас сейчас будет сам стирать. Спасибо. Половики. Я домой. Так мы домой за документами сейчас пойдем. Вот. короче, стирка прошла успешно, и вызвали меня сейчас по одному делу, если сегодня не подойду, то будет завтра уже эта тема не актуальна. сегодня надо обязательно, Даринку вытаскивай, Дима, пошли, Даринку вытаскивай в коляску. пошли, поехали, домой? нет, давай, Я домой, пока вы пойду. Даринку бери, Мама, мама, курицу, снимай курицу. Ладно, давай, все, пошли. Короче, я... Все, все, все, пошли поехали. И сегодня мы... А, сегодня я в 4 утра приборку сделала. Полностью полы помыла. Гену уборку. Офигенную. Картошку пожарила, детей накормила. Всех. Все поели, поехали мы сейчас. Вот насчет этой... Там надо заявление писать, говорит. Если я сегодня не подойду, то все. Я в пролете. Надо идти обязательно. Время уже, уже третий час. Надеюсь, успеем. Подписчики. Чё? Чё сказал? А? Чё подписчики? Да. Ха -ха. Иди нормально. Вот и наступил у нас вечер. Сегодня у меня день был такой прям активный. Самый активный. Очень активнейший. А полосы еще, половики еще не подсохли, причем до завтра они будут здесь висеть. Кому они нафиг нужны старье? Вот здесь дорожки. сколь грязнущие были. Это хоть побелее чуть-чуть. Видите, такие прям белые. Вот они все влажные. До утра пускай висит, до утра они подсохнут. На слышу не они высохнут. Андрей меня пока и косить начал траву, сенокос начался, а, пока не поедет на работу, потому что как раз самый сейчас вот сенокос. Если мы сейчас не накосим, потом зимой надо будет кос чем-то кормить, а сена будет мало. Мы ночью очень мучились с этим, так как в первый раз не знали сколько чего, а теперь знаем. Как и как, как и что сейчас <къем> поливаем огород. Я в теплице полила. Андрей поливает капусту. По все. вот. Стоит. Девчонки с нами. Да холодно, Папа польет. Че тебе холодно? Ты не ври. Мне Ты просто домой хочешь рисовать, да? да. Вот, так Я скажи. Не хочу ты не хочешь рисовать? Не Конечно. Покажи, что ты хочешь рисовать-то, Динара. Мама вот такую раскраску и купила. И, и она мне, очень хочет. Кричать. И мне. И, и тоже купила, да, мама? Раскраску. Это моя Что это? Давай говори. Наклейки. Погромче. Наклейки. Наклейки. Ах, вот. У нас уже эту картошку надо будет данрий. Вот но окучивать надо. Теперь ала, быстро пошла. Сейчас польем. Каждый день мы не льем, как некоторые. Вон люди каждый день поливают. То же самое, как у нас в огороде. Морковь даже их догнала, хотя у них раньше зашла, А мы посели позже. И в итоге уля-ля, у меня жимло здесь. Дети собирали. Что-то попадало. Что-то пособирали. Вот новые. Ветки растут. Пиончики. Красивые пиончики. В случае, вот потихоньку работаем, работаем, работаем. Да, успела я сегодня сделать то дело, которое надо было сделать. Которое я сказала... Утром. Фарида у нас сейчас приедет котенка, привезет. Беленького. Я вам покажу на видео, какой колопуз-полопуз. Да? Капузик. А вы большие колопузики? Нет? Угу. Неделю будем косить, да, Андрей? Пока погода стоит, и будем каждый день косить, ну и нафиг. Все делаем. Мама. Даша, идкай, мана. Иткай. Я там? А? А, Я сейчас предупредит, потом котенку покажем, да? Всем привет, друзья. Доброе утро. Вот наше утро. Наступило, у нас вчера вечером котенок приехал. Как его назовем? Зайщик. Зайщик или бартик, да? Вот так играет, сарапается. Динара. Динара. Не ложись на нее, не ложись. Я знаю, что любишь, надо расчесаться еще. Не надо ложиться, не дай бог, что. Разговаривай, Дарин. Да. Даринка у нас разговаривает, покушала. Все девочки собрались здесь. Паласы еще не принесли. К обеду принесем, пускай сохнет. Так что вот резвый котенок такой, прям классный-классный. Сегодня с Давидом спал. Да, Ляля. -ля. Девчонкам очень понравился. Так он с тобой спал и с ним спал. Он со всеми спал. Вы-то спали, не видели Ну, что, психует, что Так, я приду, потом покажу, какие вещи нам опять вчера Танюшка дала, да? А, что, соратнула? Соратнул? Ничего, ничего. Ладно, играйте. Конечно, пройдет. Как не пройдет. Все пройдет. А это кто у нас подглядывает, лежит? А? Это у нас подглядывает. Даринка, мандаринка. Ладно, мы пошли козочек доить. Фарида в комнате спит. Разбудишь, если что, поняла? Угу. Давай. Так, сегодня у нас на завтрак гречиха. А, и котлетки жареные. Это у нас на завтрак. говорила сварила с утра. Давай. Потемка позовем. Сходила, подала козочку. Два литра. Кс -кс -кс -кс. Бантик. ск к И сюда молочко пить. Бантик, бантик. Иди парного молочка попьешь. Ты что ли зачем-то скажешь? Бантик. ск кс кс Бантик. Он наверное, вор молоко вот, у него. Там здесь везде кругло стоит. Так, сейчас процедить надо этим молочком. Все нормально, гаразд. Этот клер у нас. И, <сос> <перетеклировать>. И <сос> сейчас мы с нами его процедим <сос> У меня сейчас стирка проходит. Вчера стирка была. Сегодня каждый день. Сейчас куртки стираю. Ну там. Еще кое-какие вещи после вчерашнего дня набрала. Молочко я люблю, когда вот полное, прям обалденно-обалденно. И полное, полное. Все, говорит, хорош набирать мне сюда. Что сделал? Пивотуки. Давай, я еще раз повторю. Ты, ты, та, и... Что сделала? Наконец-то я хлопала. Пивот, потом еще долго пивала. Вот и все. И надо у нас выпить сначала молочку, да? Спир надо делать, пока времени абсолютно нет. Андрей остался сено косить. Сейчас давайте кашку положим. Давай кашу мама положит, так, чтобы не есть. Молочко давай. давай мама уберет здесь вещи. Садись на свои вещи. Мне надо такую кочку еще дает молочку. будешь? Вот mm -hmm. да, Ты не будешь у нас молоко нет. А Оно полезно же. А что Это топоги. Котенок то. Это детская игрушки? Ага. Игрушки. Чего девочки садимся кушать? Почему? Она же гречка с котлеткой. Давай. Давай. Давай. Ты будешь молочко тут копить? Надо. А что тогда? Нам еще надо. Буду кетчку еще? Будешь? Да, вот так кетчика. вот, давно пора. Кашу еще. Просто кашу и все. Просто кашу и все? А котлетку? Иди. А сыр будешь? Да. На, я тебе много не положила. Я сказала, я не буду. Иди, сиди, сиди там. В лоток залез. Сиди, сиди там. Стасикал, что ли? Вот, точек. Сегодня отблок надо ему взять. Любишь? Кушай. Сейчас мама отрежет свеженький. Давай, это твердый. Кушай. Кушайте. Все, котенок, котенок все она все ну, всё, кушать будем. Приятного аппетита, девочки. Мама, а он кушает. Котенок. он молоко сегодня утром бил. Вон колбаса лежит. Опять плачет. очень вкусная кашка. М -м -м. Попробуйте. Кашу попробуйте. Каши. Она, знает, какая полезная кашка? <зарел> ты сыр так не снимай, ты так кусай. <зарел> <зарел> <зарел> Что, кашу кушает? Ты быстро вырастешь. Потом Потом в огород, да. Папа придет. Ты кашу кушай, ты сыр не долбай, давай ешь. Саль. Мама, да, да, мама да? Это у нас завтрак такой. Покачайте. Покачайте. Покачайте. Покачайте. Покачайте. Покачайте. Покачайте. Покачайте. Покачайте. Покачайте. Покачайте. Покачайте. Покачайте. Покачайте. Покачайте. Покачайте. Покачайте. Покачайте. Надо, да? Нет. Давай вначале кашу, потом сладкое. Ты кашу не будешь кушать, давай. Масло я потом намажу с вареньем покушать. Хорошо? Ага. Кушать. Просто клевушить? Нет, давай маслом намажу и все. Потом сахаром. И сахар. Ой! Это покушаем, да? угу. Я тоже так, вкусно будет? За счетом ем. А я... Вкусно, кажется? Угу. Я говорю уже, а ты не хочешь? И буду, так, так. Конечно, надо ее есть. Да. Кто Это хочет мы сильные будете, и большие. Да. Mm -hmm. Каша эти силы дает. Я подумал, я ищу салфетку. Конечно. Кому-кому, только одному. Кому-кому, только одному. Я хлебушек кому намазала? Нет. No. Или, или о мне? Я одно масло не кушаю, слева, чтобы кушать слева что амина все приятного аппетита девочки. спасибо будем кушать